Добрый день, Светлана. Добрый день. Ну, мы знаем вашу историю, которая длится уже больше четырех лет, наверное, да? да? Дом сгорел. Расскажите немножко о себе. Кто Родилась вы? я деревня усадья. День рождения у меня 19.05.1977 семьдесят седьмой год. Вот. Мама у меня работала дояркой. Вот. Я помогала маме. Тоже устроились, да? Тоже работали да. вместе? Тоже дояркой? Да. Но сама на данный момент я сейчас нахожусь на инвалидности. Угу. Вот. Уже много лет? Свет, успокойся, спокойно. Много. Валит детство. Ну, это один колхоз, все вот деревни да. входили все вот да. в вот это поселение, да? Да. Угу. Мама давно ушла уже из жизни? В 2003 В 2003-м ушла мама. А когда вам выделили землю, дом? Ну, часть дома, да, у вас была? Да. В каком году это произошло все? Поначалу мы жили с мамой. Дом был аварийный, потом меня, мама умерла, и меня заселили в Литвиного. Вот он тоже был аварийный. Это было в 2004 году. Печка плохая, фундамент плохой. Это считается аварийной. Угу. Вот. И все равно колхоз переселил в аварийное и, жилье. Да а как такое возможно? Не было жилья. Не было жилья. Газа нету, то печное нет. было отопление. Дровами печное. или углем. Да, да печное отопление. Но это дом на двоих был, получается, да. и участок на двоих, да? Да. Одна была половина собственная, а другая муниципальная. Угу. Вот. Но у вас было почти шесть соток. Да. И часть дома. Да. Ну, расскажите, пап, как, как там пожар произошел? Как а пожар у меня произошел. У меня завалилась печка. Угу. И мне посло, поставили мои родственники, поставили мне железную печку, буржуйку. Буржуйку. Но ну, а стены были необорудованные. Mm. И я удешилась дома. Четыре года назад да, получил, года. случился пожар. Да. И полностью дом выгорел. Нет. Од мой дом полностью сгорел, а соседские отстояли. А с землей что происходит? А с я ее оформляю в аренду. Вот. Дома нету, я сажаю огород. То есть вот. все равно ведете свою хозяйство? Веду, да. А где живете сейчас? А живу я у нас в деревне у мужчины на квартире. То есть арендуете, да? Как бы? Да. А все четыре года, я вот слышал разные истории, что у вас, ну... Селяни кто-то приглашал к себе пожить. Да. Я и. Я и в Естребовке жила, и в этом. И на кладбище жила. Вот. Везде я жила. Вот у нас представитель, можно сказать, власти местного поселения, депутат Надежда, да? Представьтесь да. немножечко. Почковская Надежда Викторовна. С 94 -го года, в 94-м году мы приехали в деревню, работала дояркой. То есть вы знали начинала, и маму Света, и Свету, да? Да, начинала с Котником, и уже последний год, два месяца работала председателем колхоза. И замещала председателя колхоза, когда у нас закрывался колхоз. Ну, вот. Светлана работала до дояркой. Работала ответственно. Вот. Так что Светлану я знаю давно. И мать ее знала. Вот. Тут беда вот такая случилась. Нельзя человека бросать в беде. Нужно помогать. Вот стараемся. Уже 4 года, да? Да, 4 года. Вызывали Нику. Это наша Калужская телекомпания. Да, вызывали Нику. И ее снимали. Большой репортаж тогда на Нике. Да, да. Она вот. под деревом все, жила тогда, Светлана? Да, да, под деревом она жила. Ну вот, то, что она где-то живет, там тоже ну, нельзя. Где она живет, uh -huh. там снимает квартиру. Человек пьет, сами понимаете. Светлана не пьет. И выгоняет. Всякое бывает. Поэтому вот она как бы скитается где-то. И вот есть такая возможность, почему нельзя там что-то... Ей помочь есть возможность, но наша администрация ничего не хочет делать. Вот. Человек-инвалид, ее с нашей деревни никуда нельзя. Это наш человек, который здесь родился, здесь живет. Uh -huh. ну, вот помогите нам, пожалуйста, если есть такая возможность, чтобы ей поставить какой-то домик, uh -huh. хотя бы небольшой, чтобы она жила в своем домике. Uh -huh. В деревне только вот начали газ проводить, а там уже она... То есть до сих пор, вот, 21 века деревня не газифицирована? Почему? Только, только начинает вот газ проводить. Начинает. Да, вот. Потому что... Это ну... в 7, в 9 километрах от Калуги? Да. От областного центра? Да. И много деревень у вас не газифицировано? Два Два километра. От... Да, два километра. А уже два километра, совсем рядом? Совсем рядом. Вот, так что вот так вот у нас вот такие дела. Ну, я думаю, много людей, которые хотели бы помочь, наверное, но всех беспокоит, что если кто-то начнет давать деньги, то, возможно, потеряются где-то. Вот вы, как действующий депутат, вы готовы как бы помогать, следить, да. чтобы все шло на постройку, хотя бы небольшого домика, да? Да, да, да. Чтобы Светлана жила на своей земле. да. Этот будет отчет вестись на бумагах. Все это будет предоставляться. Кого это будет интересовать, все это, угу. все это будет на налицо. Никаких темных сторон угу. не будет. Угу. А фундамент того дома остался хотя бы или тоже ничего не осталось? Нет. Нет, там надо все по-новому делать. То есть все начнется с бумаг, с разрешений? Ну, скорее всего, да. Ну, как вы думаете, препятствий не будет? Будет. Будут препятствия? Очень будет. много препятствий будет, но... Я надеюсь, что мы пойдем до конца. Вот. Угу. Человека нельзя бросать в беде. Ну, а по земле что-нибудь расскажите, вот по этой. Земля, насколько я понимаю, была в аренде, да? Да, земля в аренде, много было проблем. Светлану хотели выгнать с этой земли. Администрация предлагала ей выписаться, но вот она приходила да. ко мне... Она вот, подскажи, помоги. Мы ей запретили, чтобы она одна ходила в администрацию. Uh -huh. а, вот. Есть люди, которые ей помогают. А, с ней все документы делают. вот Мы уже подошли к концу оформления этой земли. Uh -huh. вот. Так что нам только осталась одна подпись. Но я надеюсь, что мы ее получим. И земля это будет Светлана. Uh -huh. в, в соц. Найме. Угу. И тогда можно будет Тогда можно будет, да, вот этот домик ставить угу. То есть сейчас цель какая у вас? Вот до зимы хотя бы что-то уже да, поставить да, да, да, чтобы вот она Нигде не ходила Все-таки лето есть лето, а зима есть зима угу. Светлана, вы как думаете? Получится? Людей-то много на вашей стороне? Все знают ну, Все хотят помочь Не знаю, получится Кто Не знаю я Получится, не получится ну, Руки не опускайте, когда такие деятельности Люди ну, рядом с вами а? Ну, вы знаете, я уже Все это на нервах Но пока у нас надежда есть угу. А ну, надежда умирает последней Ну да, но если уже все документы оформили И одна подпись всего осталась Будем делать все возможное Со всех сторон и мы, и вы, мы постараемся осветить эту ситуацию. И помочь, конечно, обратиться к людям. Вот. А уже думали, сколько может ну, стоить хотя бы дом? Или лучше это... Да нет, я... Угу. Пока не знаю. Это надо с кем-то сесть, порешать вот это все. Угу. Я бы хотела маленький домик, как вот у нас у тети Зины у Алексеевой. Вот такой. А какой-то? Какой? Пять на три. 15 метров. Небольшой, да? Да. Вот такой. Вот. Да, он и больше деревенский дом, он больше не нужен. Самое главное, чтобы там тепло. Ну Чем да. меньше здание, тем оно теплее. Угу. Вот. Такой На земле я сплю уже два месяца. Было же холодно. А что сделаешь? Мне некуда было идти. я вот спала. одевала накрывалась и и одеялкою накрывалась так ну у нас еще два представителя можно сказать органов власти до да, местного поселения самоуправления александр Клицевич александр вы были или есть глава администрации вот насколько я понял зам главы администрации да, заместитель главы администрации сейчас был. Сейчас немножко ситуация поменялась. Вот с данной ситуацией, например, с Светланой уже бы давно разобрались, если бы не вынесли некоторые коррективы в занимаемую должность. А сейчас что, все затягивается, получается? Сейчас затягивается, потому что, ну, там никому это не нужно, как я понял. Я поработал э -э, недолго, и на тот момент, когда я пришел, уже все это длилось почти. Четыре года, сейчас уже четыре года, и ну, слушайте, такой вопрос решать уже четыре года длится, ну, ну как-то не знаю, все это быстро делается, месяцами должны решаться вопросы, погорелиц, человек инвалид без, без жилья, без крыши над головой абсолютно, вот в СМИ снимали репортажи в газетах печатали, живет под яблоней, ну, сколько людей могло увидеть, вопрос то такой должен решаться быстро, когда человек ну и спать негде было. Вот она спала на досках, там ничего не там было под, под яблони прям, под открытым небом, вот, поэтому вопросы такие должны вообще решаться всегда быстрее. Ну вот, так получилось, что я пришел, попросили помочь, пришел вот заместителем и, наверное, в этот же день, первый мой рабочий день, либо на следующий день, Пришла Светлана, я знал ее проблеме. и тут она пришла, и я ну, я не смог задержаться, увидев эти слезы, проблемы, то есть что до сих пор вопрос не решен, ну, я как-то вот, не знаю, лично принял эту проблему и дал себе задачу закрыть этот вопрос, вот я, то есть тоже объясню ситуацию, тоже все оказывается не так просто, везде какие-то клинчи, везде какие-то проблемы, какие-то дни до понимания, никто не знает, как что делать, как решать вопрос. Я через такое прошел, что, ну, я был в шоке, если честно. Человек уже 4 года без жилья. Ты как заместитель главы администрации, органа исполнительной власти, звонишь в определенную структуры, говоришь, вот почему человек до сих пор вот так, что нам делать, никто ничего не знает. Говоришь, вот дома нет, сгорел дом. Человека нет документов на зиму что сделать землю, как человеку передать землю. Ой, мы не знаем, не знаем, делайте там план, подавайте заявление. Ну, вот я пришел, как раз план подал еще бывший глава администрации, то есть занимались вопросом, вот Сергей Леонидович уже помогал тогда, насколько uh -huh. я знаю, вот они как раз уже этот вопрос прорабатывали, они уже инициировали сам план, этот, план расположения Земель, uh -huh. да, -да, да Вот, и как раз в декабре он пришел. Я когда увидел, естественно, я сразу позвонил в архитектуру, пишите заявление, написал заявление, потом выясняется, что нет, мы не можем туда-сюда, там стоит отдельное, там стоит здание многоквартирное, я говорю, нету, квартира сгорела на этом участке. Ну вот, дом многоквартирный, в общем, что делать, не знаем. Я там, я делал архитектуры и БТИ, и городское БТИ, и Росреестр этот. Я всех обзвонил, всех выяснял, чтобы понять, что делать. В общем, это та еще эпопея, никто ничего не знает, не понимает. В итоге, там, чтобы оформить ее участок, нужно было э, искать владельцев, собственников соседней части, потому что там уже собственность оформлена, здесь муниципальная. Искать тех, договариваться с теми, там, то ли реконструкцию делать, то есть это деньги вкладывать, чтобы переделать, чтобы этот дом сделать отдельно стоящий. Э -э. Александр, мы послушали Светлану, она говорит, ну дело осталось за одной подписью. Чья это подпись? Сейчас подпись нового исполняющего обязанности, глава администрации. Uh -huh. Вчера мы заказали уже межевой план. Это Господь располагает дела, что человек был свободен, сделал это быстро. И осталось только этот межевой план подписать uh -huh. и отнести на регистрацию в МФЦ. Путь был пройден очень большой. Наконец-то выпущенные постановления на uh -huh. свете, все-таки выделили, дали разрешение на аренду, uh -huh. то что тоже была проблема. Сколько это шло? Три месяца? Uh -huh. Почти. Да, почти три месяца. То есть, это вопрос месяца, но длилось три месяца, потому что в архитектуре вроде все нормально, Ферзикова, а здесь вот люди, вот, которые сейчас исполняют обязанности головы, то не хотели постановление выпускать, то тянут отписками, то есть, ну... Я извиняюсь ну вот я не понимаю таких людей честно мне просто вот непонятно когда ты видишь человека бездомного как можно вот сидеть там выжидать срок 30 дней для меня это вообще дико вот, типа... А то есть чиновники по закону делают все законное Законно, вот, в течение 30 да. дней но тянут до последнего что в 30 день выдать какой-то. Да? Да, да и причем в 30 день даже не в 30 уже в 45 вот мы приходим где наша бумага они дают бумагу которая написана там задним числом с отпиской, uh -huh. то есть сделали дело ведется, мы рассматриваем, uh -huh. проинформируем вас еще, проинформируем вас дополнительно. Uh -huh. Сергей Леонидович, я туда у вас спрошу, вы долгое время возглавляли, да, все это, вы были. Да, я был главой поселения. То есть вы как никто другой, ну лучше всех знаете всю ситуацию от начала ну, до конца. Ситуация объективно здесь такая. Колхоз выделил землю, выделил жилье на этой земле, аварийное, не аварийное, это уже другое дело. Uh -huh. вот. Но тогда, в тот момент, никаких договоров соцнайма не заключалось, как везде. Uh -huh. вот. И оказалось на выходе, что после того, как случился пожар, никаких документов, ни договоров uh -huh. соцнайма, ни прав на землю арендных, ничего этого нет. А человек жил на этой земле. Много лет, сколько, 18 лет. Вот, и ничего нет. Чтобы все, оформить это все законным образом в соц.найм, то есть, и, и дальнейшем можно было решать либо вагончик, либо с домик и так далее, нужно было разобраться с земельным участком. И вот здесь возникла проблема. Оказалось, что вот этот земельный участок, который, на котором угу. стоял этот дом, частью своей входит водоохранную зону. И соответственно... Вот реги... эти 6 суток, из-за них такая прям... Да, да, да. И кусочек входил в водоохранную зону. И на ней запрещено всякие операции. Соответственно, отказ был в регистрации данного участка. Пришлось заказывать проводить... А как же соседи, которые уже владельцы стали? А соседи уже собственники. Ну, а они как стали распреродоохронной ну, зоной. Там, там непонятно, каким можно... образом. Там черта входил вот этот кусок участка, ниже другой этот участочек. Ну, вернее, участок-то mm -hmm. общий, там полдома у них, пол дома и вот mm -hmm. граница. Вот, Поэтому эту проблему нужно было каким-то образом решать. И вот с бывшим главой администрации, каптаном Николаем Федоровичем, который был на тот момент, вот мы занимались этим вопросом. Mm -hmm. Вот. Были, была подключена, соответственно, фирма, которая вот это все дело корректировала. И соорудили, ну, будем так говорить, не юридическим термином, вот этот участочек. И в дальнейшем уже проводились работы по созданию этой схемы, этого участка. И получением э, разрешения от Ферзиковского района. Потому mm -hmm. что район у нас по закону рас, распоряжается землями муниципальными, хотя это земли поселения. Вот. и это разрешение в настоящий момент получен. Угу. Ну вот та самая подпись от вот, вот. главы. На основании этого разрешения теперь появилось право готовить межевой план. Вот, Но который... есть надежда на последнюю подпись? Есть надежда. Этот, этот план вот, благодаря Александру угу. он сейчас готов. Угу. Значит, следующий шаг теперь нужно этот межевой план подписать. У исполняющего обязанности главой администрации, поставить его печать и направить на регистрацию. После этого, только после того, как этот участок уже измененный будет зарегистрирован, вот Светлана снова пишет заявление, опять же, Ферзикова, это полномочный орган так называемый, для заключения договора аренды. И Ферзикова уже принимает решение, готовит договор аренды, Подписывает, и после этого мы переходим к следующему этапу уже непосредственно к жилью. Вот здесь уже варианты разные были. Вот либо зимний вагончик, вот, который готовы а в есть такие зимние, виде, да, уже? но они существуют, да. Да, да, да. Угу. Ну, желательно может быть не с печным отоплением, Нет, угу. с каким-то другим. Я настаиваю категорически против какого-либо печного, газового, ну, это любого разумно, открытого да. огня. Только электрическое отопление, сделать безопасно, все закрытое, электрику да. сделать качественную, потому это что в... нельзя... Ну, а больше... возможности есть, электричество рядом, да? Электричество ну, есть, там, естественно. Вот, не знаю, стоит ли там с, газофи... с газификацией завязываться, потому что, во-первых, это очень дорого, да. во-вторых, опять же, безопасность. Угу. А электрическая, допустим, вот существует, например, сейчас теплые полы, пленочные. Они могут быть либо это полы, либо это на потолке, никаких котлов и достаточно экономично. Угу. ну, как вариант. Угу. Это все можно сделать и будет тепло. Ну, вот Вы хотя бы рассматривали, сколько все это может стоить? Просто вот дом зимний угу. поставить, погончик тот же? Я считал, выходило порядка, ну, в зависимости от инженерных коммуникаций, либо их отсутствие, это порядка 150 тысяч, либо их присутствие, это порядка 200-250 тысяч. Вот. Но вы знаете, что у нас цены Вырос скачут, это. взлетают, поэтому я даже не знаю, сколько. Сейчас сложно, конечно, сориентироваться. Так вот, среднее было 200 тысяч, вот я считал, в районе 200 тысяч выходило. Сейчас... Зимний вагончик как домик да. поставить, хотя бы, чтобы у человека было да. жилье. Потому что она посадила свою, уже огород, урожай да, и ждет. Же. Вот. Ну, я настаиваю тоже также на именно каком-нибудь вагончике, либо каркасном, каркасной технологии строения. Угу. Потому что, опять же, есть некоторые мысли по поводу срубы, еще что-то. Да, это будет в теории дешевле, но не для человека-инвалида. Его нужно обслуживать, это конопатить. Это, во-первых, опять же, дерево, не дай бог, где что, это. Ну, сгорит тут же. А каркасное строение, тот же самый вагончик, это утеплитель, минвата, оно не горючее, максимум, что там какие-то материалы тлеющие. Это, я считаю, это гораздо безопаснее для человека, имеющего инвалидность. И, ну, мне кажется, это будет гораздо надежнее и безопаснее. Я хочу обратиться к нашим зрителям, дорогие друзья. Давайте не будем равнодушными. Давайте все мы, вот, обратились в церковь, тоже помочь. Мы сделаем все возможное, конечно, от нас. Но давайте всем миром, люди доброй воли, поможем, пожертвуем. Мы разговаривали с депутатом, и она сказала, что будут следить, Надежда, ваш депутат там, она сказала, что будут следить за финансами, чтобы ни одна копейка не ушла никуда. От Давай... Надежды ни одна копейка не уйдет. Да. Хорошо, давайте будем верить вместе и будем помогать. В конце этого видео мы разместим номер карты, куда можно жертвовать и чтобы помочь Светлане поставить вот до зимы свое жилье. Давайте работать вместе, да? представители да. власти, да. церкви и, и доброго общества нашего. Благослови всех Господь, спасибо.